всем привет компания на газу точка ру приехала opel astra с проблемой выскакивает ошибка по высокое давление в топливной рампе то есть вот машина заводим машина работает на бензине давление в топливной рампе то есть неважно на холостых Газуем, она немножко меняется, но в любом случае вот в районе 400 прыгает. Если же мы машину переводим на газ, машина перешла на газ и значение начало тихонечко расти. Если дальше так ездить, ездить, ездить, давление до какого-то значения поднимается, выскакивает ошибка по высокому давлению и машина в аварийном режиме работает. Соответственно, вот на газу. Включаем обратный бензин, значения сразу же убегают в норму. Сейчас мы будем ставить эмулятор давления топлива А и Б. Сейчас покажем. Эмулятор давления вот так выглядит. Он программируемый. То есть у нас тут шнур изготовлен, то есть запитан вот к аккумулятору подключен. Сейчас его запрограммируем непосредственно под. Ой, пилястра Вот программочка выглядит. И открываем. AEB Connect. соединилась выбираем Opel Astra программирование все, эмулятор запрограммирован сейчас установим и покажем результат установили эмулятор запускаем машину машина работает на бензине Значения эти же 400 прыгают, то есть газуя, значения все остаются. Включаем на газ. Все, машина перешла на газ. Значения остались все те же самые. Также газую то есть как показать-то, вот, все газуя, значения остаются эти же самые все обратно на бензин В момент перехода немножечко скачок происходит небольшой момент переключения но ну, сразу же все стаканивается нормально становится и ошибка выскакивать не должна по крайней мере вот все работает Если есть вопросы, пишите под видео. Постараемся всем ответить. Компания на газу .ру